Пожалуйста, коллеги, сразу с ваших вопросов. Алексей поговорит за столица. Через 15 минут после перерыва соперник подприезжал немного, но не забил. Можно сказать, что это вот решающий портал встал, после этого. Соперник Про... э, прижал, но не забил? Да, прижал вот ворота. А с... Это не забил в каком моменте? Ну, там было несколько угловых подряд, баратарь, Ну, это подходы называются а не Можно сказать, что после этого уже победа Динамо была преопределена. Ну, был один такой момент, когда мы, ну скажем так, чуть-чуть расслабились, но это там перехватил соперника. Значит, в остальном же, э, скажем так, мы обыграли очень организованную команду очень организован с этой командой любому сопернику будет тяжело значит то что вы говорите прижал но не забил но значит здесь не чемпионат мира по прижиманию понимаете? может мы прижали да. в линию никто же не знает пространство значит мы получили пространство получили выходы один в один получили острый это. Ну что-нибудь надо объяснить. Еще поэтому это по прижиманию не чемпионат мира. Соперник точно также прижимал линии наш, пытался прижать, но мы выходили, Выходим. Еще вопросы? Ну, что, что снять? Я просто отвечаю. Конкретные и точно на ваш руку. Сегодня вы Делай понимаете? Влюблен, как, для особен, было много моментов. Он же готов на 100% или еще есть какой-то резервный рост? Ничего себе. А -а что вы считаете 100%? Ну, Это, тонус, вы... игровой и физическая форма. А что вы считаете Средизм. игровым тонусом? Ну, вот, как говорят, на 100% или 200%? Ну, долгий вот период, что он не играл, сейчас постепенно ну, вообще история Бенга, знаете, Аблая. Ну, знаете? Ну, не глубоко, но... <laughs> когда узнаете, тогда говорят, тонус. Ну, какой еще нужен тонус? Форварду, который, как говорят, на спине у него три защитника, он уходит от них. Вы ну, скажите, какой тонус нужен? Еще? Ну, для вас, как для журналиста, какой тонус должен быть у Аблая Бенга? Ну, я, я вам скажу так, если не вязкое поле, поле ну, болотится, вязкое и ноги прямо влипают. Поэтому на этом поле не так просто пробежать 30 метров, еще пробить. Поэтому, а как форма, оцените сами, какая у меня форма. Вы уже, я уже, я оценку так, свою уже дал. Дальше давайте. Вот конечно, проходит, конечно, того, любой, любой, как говорит, каприз. Давайте. С 1 мая я уже команда будет играть только на натуральных полях. Вот как это оценить для команды Зина, и в целом это плюс. Ну, как оценится? Как вам сказать? Натуральное поле есть натуральное поле. Даже такое. И футбол на таком стадионе отличается на стадионе. Ну вот так скажем так, школьно, да, вы реально осознаете. Поэтому я всегда буду за натуральную. В каком бы оно состоянии не было, скажем, я давненько, ну, скажем, много тренировал и на синтетических полях и натуральных, знаю их особенности, знаю последние синтетические поля, знаете, видел, как их, ну, как говорится, строят. Какого они качества, как... те поля, где играют в Европе чемпионат в Голландии, там, в Австрии, знаете, и где поливаются поля. Поэтому, есть, как говорят, как говорят в Одессе, есть большая разница. Поэтому, что я могу сказать? Вот я это говорю, буду приветствовать. Чем раньше начнем, тем красочнее будет чемпионат. Ну а так, там играют один у себя. По 6 игр да, 8 Восемь. а другие сейчас как бы начнется другой футбол другие наверное. ну если бы конечно еще поля последнего поколения это гибридно это вообще было бы фантастика или прошивается это фантастика просто поливается но ну, когда-то ну хотя что -то. нормально все нормально двигаемся дальше больше нет Давайте. Нет? Сегодня Все, Все. я хочу поблагодарить соперника за оказанное сопротивление, за организованный футбол. Значит, я знаю, что они хорошо готовились к нам. Точно так же мы хорошо готовились к ним. Я сегодня это увидел. Поэтому всех с победой. Динамо.